Мы завершили объект. Это у нас Тюмень Педюнинского. Ты можешь посидеть. Это у нас Тюмень Педюнинского микрорайона Жугина. Возникают вопросы, почему заказчик должен участвовать в дизайн-проекте, как считаете, вот при разработке? Даже не могу сказать, ну, должен участвовать, потому что есть много вопросов, uh -huh. вот, допустим, у меня много непонятного было, я же задавала вам вопросы, uh -huh. эм, даже сейчас сразу и не вспомню. Ну, я считаю, первое, жить-то вам, как, да, как заказчику, да, да. соответственно, у нас просто возникает ситуация, когда заказчики говорят, так мы же вам заплатили, и вроде делайте, мы говорим, так мы же к вам в голову-то не залезем. От вас, от, от первого источника идет информация, чтобы мы это могли собрать, уже и потом впоследствии как-то вам что-то родить, будем так говорить. Ну понятно, но у вас должны быть наводящие вопросы. Вот, допустим, uh -huh. мы вот, когда вдвоем начинали, я же не знала, что это такой дизайн проекта. Я думала, картинка с телевизора, картинка с интернета, uh -huh. картинка с журнала. Я тогда, а все равно всякие тонкости там, допустим. Вот тогда же кто же была у нас? Не Настя же была, а другая, да, Рима Даша? Даша была, да? Угу. Все равно вот э, к ней у меня вопросы были. Она до конца мне не говорила, почему она поставила кровать вот так. Угу. Она не объясняла мне, э, что сколько останется. Вот я пока, допустим, вот кровать тут же шкаф купы у нас стоит. Я хотела, когда увидела другую дверь, хотела. Она говорит, нет, не получается. Но до конца не, не объясняет да? она, да, почему не получается. Мне охота была дверь потом, чтобы книжкой была. Угу. Она сказала, поздно уже. Так ты мне скажешь, ну она должна больше предлагать. Угу. Потому что мы же, у нас же разные специальности. Угу. Она же училась на дизайнера. Вот этот момент тоже. Но нужен проект? Нужен. Теперь вот насчет ванной тоже. Угу. Все-таки Настя правильно говорила. Ну, опять вот до конца, может, надо было объяснить мне это. Это я сейчас вижу. У меня же ванная угловая такая. Да. И здесь как бы некрасиво получается. Тут же у нас умвальный столик, и вот да. здесь уголок получается да? А когда Настя говорила, давайте вот такую поставим лучше, да, все равно надо как-то убеждать, наверное. Угу. А я же тоже... Это у вас муж хотел же? Да, это муж хотел, не, не я хотел, он хотел, да. Но я саму это не видела еще тоже. Вот тоже, если бы на может быть, убедили, настояли, да, настояли сказать, настаивать не надо, потому что мы же заказчики, угу. нам просто убеждать нас надо. Вот этот момент еще. Ну, что сказать? Ну, в общем-то, понравилось, ну через тяжело, конечно, все это шло. Ну, процесс, я да. так скажу, в принципе, в целом ремонт это такой. Да, процесс но... трудоемкий в плане и взаимодействия. Да, да. Потому что у нас сколько, где-то с вами месяц, наверное, 8, да, взаимодействия наверное вот, не помню уже. Да. квартира сколько площадь у нас 63 63 квадрата примерно вот в районе восьми месяцев взаимодействия. то есть сначала изготавливается проект потом идет ремонт потом в процессе ремонта еще доставляем допустим мебель и это все все все согласовать это тяжело как для заказчика <laughs> потому что это определенный стресс особенно если заказчик находится удаленно и все живую не посмотреть получается uh -huh. вот и для нас, как для подрядчиков, потому что заказчик видит как бы с одного края, мы с другого края, дистанционно работать на самом деле очень сложно. Вот. По взаимодействию возникали… Вы как считаете, вы требовательный заказчик? Наверное, да. А, а вы ]га. как считаете? Я думаю, да. Вот, потому что по взаимодействию даже были моменты, когда я уже напрямую звонил и говорил, нам проще не работать, чем работать так, потому что… Есть моменты, когда мы понимаем процесс. Но тут действительно с нашей стороны, наверное, мы мало информации даем. Мало, мало, мало. Надо инфра... побольше. Да, потому что мы как бы у нас как? Мы знаем, что делать. И мы делаем, у -у -у. Делаем, делаем, делаем, делаем. У нас заказчики да спрашивают, а что там у нас? У нас на этом объекте проводилась экспертиза э объекта. У нас такое первый раз было. Это у нас господа эксперты. Что можете сказать? В целом все хорошо. Так. Есть незначительные дефекты. Mm. Но незначительные дефекты. Это вот у нас выявилось по объекту. Значит, вот здесь отклонение. Сколько примерно по миллиметрам получилось? Два миллиметра. миллиметра по отклонению здесь, на стенке. Вот здесь отклонение тоже где-то порядка 6 миллиметров. 6 миллиметров до 6 миллиметров. Вот здесь ямка. Вот здесь ямка получилась. Получается и вот в этом участке у нас пол пол сколько тут получился у нас 3 миллиметра ямка ага. 3 здесь и 3 здесь все остальное вот в допусках я могу свое мнение как бы сказать спасибо заказчикам что они наняли независимую экспертизу вот ну, нет, я к тому, что нас проверили. Ну, я была довольна, когда вот эксперти... эксперты-то пришли, я как бы угу. их результатами и вашей работой была довольна. На этом объекте мы делали, помимо дизайн-проекта и ремонта, мы еще также выполняли всю мебель встроенную, кухонный гарнитур, шкафы, купе, тумбочки и все прочее. Заказчики остались довольны, это на самом деле очень радует.